Пресноводная гидра прикрепляется к водорослям подошвой, расположенной на заднем конце тела. Передвигается она, медленно переползая с места на место. Может также передвигаться поочередно, прикрепляясь к субстрату то подошвой, то ротовым концом тела.